Привет, участники Немиркин-конференции! Добро пожаловать на очередное видео. Прежде чем мы начнем, мы хотели бы поблагодарить всех вас за поддержку, которую вы нам оказали. Миссия Немиркин – сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех, и вы помогаете нам в этом. Так что супер спасибо вам! А теперь вернемся к видео. Вы когда-нибудь встречали кого-то, кто очень уверен в себе? Это люди, которые излучают определенную степень комфорта или уверенности, которые обладают способностью вселять чувство безопасности и комфорта в других. Но в чем их секрет? Что же, возможно, это просто их уверенность в себе? Слово «уверенность» происходит от латинского корня канфода, что означает «полностью доверять». Эти люди верят в себя и в свои способности. Уверенность может вдохновить на перемены в действиях и других людях. Это обеспечивает элемент ясности в самых неясных ситуациях. Итак, как же вам стать более уверенным в себе? Вот шесть ежедневных привычек, которые есть у уверенных в себе людей. Номер один. Выполняй свои обещания. Невыполненные обещания могут вызвать много болезненных эмоций. Но нарушенные обещания, данные самому себе, могут быть самыми вредными. Возможно, вы пообещали себе быть здоровее, но отложите тренировки или избегайте правильного питания. Вы можете сказать, «Хм, я просто сделаю это завтра», но завтрашний день может перенести на день, неделю или даже год. Невыполнение личных обязательств может снизить ценность ваших слов и снизить вашу самооценку. Вы подсознательно посылаете себе мощный сигнал о том, что вы больше не являетесь приоритетом. Поэтому важно научиться нести ответственность за то, что вы говорите. Когда это произойдет, вы сможете начать восстанавливать свою самооценку и уверенность в себе. Номер два. Говори и делай то, что ты имеешь в виду. Ты говоришь и делаешь то, что имеешь в виду, и имеешь в виду то, что говоришь? Уверенные в себе люди действуют и говорят честно. Их слова соответствуют их действиям, и наоборот. У них есть четкая мораль и приоритеты, и они понимают, когда нужно идти на компромисс, а когда сказать «нет». Исследование, проведенное Калифорнийским университетом в Сан-Франциско, показало, что чем труднее вам сказать «нет», тем больше вероятность того, что у вас разовьется эмоциональное выгорание или депрессия. Итак, действовать, основываясь на своих ценностях, а не на том, что, по вашему мнению, могут подумать о вас другие. Это шаг к тому, чтобы стать более уверенным в себе. Номер три. Перестань убегать от своих страхов. Вы всегда беспокоитесь? Одна из самых полезных привычек, выработанных уверенными в себе людьми, это их способность преодолевать свои страхи. Хотя страх является неотъемлемой частью жизни и может быть полезен для обеспечения выживания, его слишком много вызывает беспокойство. Уверенные в себе люди узнали, что страх может быть инструментом, подталкивающим вас к великим поступкам или переменам. Принятие своих страхов может вывести ваш мозг из системы «сражайся» или «беги» и дать вам контроль над своим страхом. Когда вы научитесь принимать свои страхи и преодолевать их, вы окажетесь на пути к тому, чтобы стать более уверенным в себе. Номер четыре. Не сравнивайте себя с другими. Проводите ли вы часы напролет, просматривая свои социальные сети, сравнивая себя с другими людьми в интернете? Президент Теодор Рузвельт однажды сказал, «Сравнение – вор радости». «Когда вы постоянно смотрите на других людей и их успех, вы в конечном итоге сосредотачиваетесь на своих собственных несовершенствах и недостатках. Вы не позволяете себе увидеть необъятность своего потенциала и все те хорошие качества, которыми вы обладаете. Эта привычка может легко лишить вас мотивации и нанести ущерб вашей самооценке и уверенности в себе». Номер 5. Убедительно изложите свою точку зрения. Склонны ли вы мириться с желаниями и потребностями других людей, прежде чем со своими собственными? Если это так, то ваша самооценка и самоуважение могут пострадать. В мире, наполненном шумом и множеством разных мнений, трудно добиться того, чтобы твой голос был услышан. В результате легко попасть в ловушку, думая, что вы должны всем нравиться. Уверенные в себе люди знают и уважают это. Вот почему у них вошло в привычку говорить убежденно и уверенно. Потому что они понимают, что иначе их идеи не будут замечены. Научитесь излагать свои идеи и потребности уважительно и честно, и люди будут вас слушать. И в-шестых, не бойтесь ошибаться. Вы боитесь, что вам докажут неправоту? Склонны ли вы спорить с другими до тех пор, пока они не уступят? Уверенные в себе люди уверены как в своих способностях, так и в своих недостатках. Они понимают, что не могут достичь или знать всего, и их это устраивает. Вместо того, чтобы воспринимать неудачу как личное оскорбление, они видят в ней возможность для роста. Поэтому умение признавать, что иногда вы ошибаетесь, и использовать это как возможность учиться – это шаг к укреплению уверенности. Следуете ли вы какой-либо из привычек, о которых мы упоминали? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Если вы нашли это видео интересным, обязательно поставьте ему лайк и поделитесь им с теми, кому оно может быть полезно. И не забудьте нажать кнопку подписки и значок колокольчика уведомления, чтобы получать уведомления всякий раз, когда Немиркин публикует новое видео. Ссылки и исследования, использованные в этом видео, добавлены в описании ниже. Супер спасибо за просмотр, и мы увидимся с вами в следующем видео.